Всем привет! В эфире «Универньюз», а в студии Анна Глазунова. О самых интересных событиях расскажу вам прямо сейчас, и так сегодня в выпуске. В КФУ обучают навыкам сердечно-легочной реанимации. Чрезвычайный полномочный посол Республики Молдова в России Фарид Мухаммедшин посетил КФУ. В Китае готовится к жесткой экономической борьбе. От того, насколько правильно будет сделана сердечно-легочная реанимация, зависит жизнь человека. Курсы, где можно на практике отработать эти навыки, проходят в Центре симуляционного и имитационного обучения Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. Все подробности смотри в сюжете.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 Всему можно научиться на курсах провайдеров Европейского совета по реанимации, которые проходят в Центре симуляционного и имитационного обучения Казанского федерального университета. Курс «Базовая сердечно-легочная реанимация и автоматическая наружная дефибрилляция» поможет получить все необходимые знания и отработать навыки. Показывает опыт работы, что имея только теоретические знания, Специалисты не приступают к реанимации, потому что они боятся ее проводить. Преимущество симуляционного обучения заключается в том, что мы с помощью простых приборов-манекенов можем научиться очень серьезным вещам. Проводить реанимацию безопасно для нашего пациента. Врачи на курсе учатся правильно ставить руки при оказании сердечно-легочной реанимации, а также отрабатывают, на какую глубину и с какой частотой нужно проводить компрессию. В случае же правильной постановки рук перелом ребер исключен. Бывает травматизация во время реанимации, когда специалист, оказывающий помощь, ставит руки неправильно. То есть мы должны научить наших обучающихся ставить руки правильно, проводить реанимацию эффективно.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 Это самая твердая кость в организме, которая защищает самый главный орган наш, это сердце. Сначала обучение базовой сердечно-легочной реанимации проходило в Москве, а теперь и регионы присоединились к проведению таких курсов. Не предполагаешь, где и с чем столкнешься. Мы врачи, мы считаем себя грамотными, но мы подкованы теоретически. Сердечно-легочная реанимация это тот метод, когда ты можешь спасти жизнь человека за какие-то считанные минуты. Не всегда может оказаться рядом скорая помощь. Теоретически Часть врачи изучали дома, а в рамках однодневного курса они отрабатывают свои навыки на манекенах. По приборам можно отследить, соблюдается ли необходимая глубина компрессии, а также правильно ли и последовательно выполняется сердечно-легочная реанимация. Анна Глазунова, Виолетта Басова, Универньюз. В Институте международных отношений Казанского федерального университета состоялась лекция члена Совета Федерации, чрезвычайного и полномочного посла России Фарита Мухаммедшином. Об этом в сюжете нашего корреспондента. Студенты Института международных отношений в очередной раз встретились с человеком, который не понаслышке знает о работе посла. С доктором политических наук Фаритом Мухаммедшиным. За короткие, время, за короткие годы ваш институт стал параметр международного Чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации рассказал студентам о том, какой Путин проделал, чтобы попасть на этот высокий пост. Фарид Мухамедшин окончил в разное время Казанский авиационный институт, вечернее отделение Московского государственного педагогического института иностранных языков имени Мариса Тореза, Дипломатическую академию МИД СССР. Успел поработать на службе в МИДе СССР, России, в аппарате правительства при президенте Республики Татарстан, на посольских должностях в СНГ, в частности, в Узбекистане и Молдове. 17 сентября 2018 года Фарид Мухамедшин является членом Совета. Федерации, представителям правительства от Самарской области. После лекции студенты получили возможность задать вопросы, и надо сказать, что их было довольно много. Фариту Мухаммедшину удалось воодушевить публику. Будем надеяться, что подобные встречи студентов с действующими профессионалами своего дела продолжатся в стенах Казанского федерального университета. Камиль Гемоздинов, Виолетта Басова, Универньюз. Напоминаем, что деятельность межправительственной группы экспертов по изменению климата продолжается. Специалисты готовят обзорные отчеты о глобальном потеплении и об изменении климата на суше. Все подробности в следующем сюжете. Межправительственная группа экспертов по изменению климата продолжает свою работу. Для встречи членами группы была выбрана Республика Татарстан и ее ведущий Казанский университет, который предоставляет организационную поддержку для проработки специального отчета, касающегося океана и криосферы в меняющемся климате. При подготовке окончательного варианта доклада команда авторов тщательно прорабатывает и учитывает комментарии, полученные от правительств и экспертов. Необходимость подобной работы в том, чтобы предоставить политикам информацию о рисках изменения климата, последствиях для природных и хозяйственных систем и здоровья населения. На текущий момент установлено, что произошло увеличение концентрации парниковых газов, потепление атмосферы, сокращение запасов снега и льда и повышение уровня океана. Большое внимание уделяется вопросам поддержания комфорта климатической среды. Взаимодействие Казанского университета и Российской гидромедслужбы – большой вклад в развитие нашей науки. Валерия Муратова, Универньюс. 4 марта в Центре деятельности молодежных организаций и объединений состоялось заседание Профсоюзного комитета студентов КФУ. Подробности узнавал наш корреспондент. Ежедневно на страже прав студентов Казанского федерального университета и решении их проблем в самых разных сферах стоит первичная профсоюзная организация студентов. Основной целью организации является представление и защита социально-экономических, гражданских, законных прав и интересов студентов на всех уровнях. Ежемесячно в КФУ проходит совещание председателей профсоюзного комитета, в рамках которых, кроме прочего, согласовываются нормативно-правовые акты, стипендиальное обеспечение, стоимость проживания иногородних студентов в общежитиях, положение регламента, организации учебного процесса и так далее. На сегодняшний день будут затронуты вопросы предоставления кое-какоместного огородних студентов в летний период в связи с проведением WorldSkills. Будет затронут вопрос работы представителей профсоюзной организации в стипендиальных комиссиях. Также плюс это работа и наша текущая по проведению наших мероприятий. Это и рейтинга работа профсоюзных бюро, это конкурса «Студенческий лидер», потому что впоследствии наши представители будут достойно представлять Республику наш Казанский федеральный университет. Кроме того, проводится работа по формированию правовой грамотности актива. Обсуждаются вопросы деятельности самого профсоюзного комитета. Валерия Муратова, Универньюз. Премьер Госсовета Китая заявил, что его страна готовится к жесткой экономической борьбе. На фоне американо-китайских переговоров по вопросам торговли это вызывает ряд вопросов. Что будет с их экономикой в случае неудачных переговоров? Об этом в следующем сюжете.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 Вот и все на сегодня. Смотрите нас в социальных сетях. Еще увидимся. Пока.